Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При, и сегодня постараюсь довольно-таки быстро и кратко ответить абсолютно на все вопросы, которые накопились у людей касательно второй Ковенанской легендарки. Начнем же. Седьмая глава компании будет открыта 23 марта. Мы заходим в Зерит Мортис в 10 часов по московскому времени, и нам доступна новая цепочка заданий у Болвара или рядом стоящих мобцов. Выполняем ее, получаем легендарный пояс 265-го итем-левела. С определенными статами, и на нем уже будет единство. Легендарная мощь, которая позволяет нам, прыгая по ковенантам, получать то ковенантское усиление, которому соответствует данный ковенант. Сложная мысль, но я думаю, вы ее поняли. Что получается? Этот пояс никак нельзя проапгрейдить с помощью заготовки. Просто отсутствует такая функция. Статы на нем поменять никак нельзя. Поэтому что нам нужно сделать для того, чтобы просто-напросто выкрафтить то единство, которое нам нужно? Нам нужно почтение с текущей нашей фракции, а именно просветленные. Почтение это 0 из 21 тысячи. У меня на текущий момент 13620 из 21 тысячи. Ну, вообще чудик. Качаю репу неимоверно. Получив почтение, пройдя седьмую главу кампании, можно купить единство. И это единство можно выкрафтить абсолютно в любой слот. Голова, шея, плечо, грудь, пояс, ноги, ступни, запястья, кисти рук, палец, спина. Что довольно-таки примечательно при текущей позиции. У нас есть сеты, поэтому трижды подумайте перед тем, как крафтить единство, например, там в какую-нибудь голову, плечо, грудь, ноги и кистеру. Реально задумайтесь об этом. Также был довольно-таки недавно вопросик о том, что повысится ли цена на заготовке. Ну, скорее всего, само собой цена повысится, потому что люди вновь начнут крафтить легендарочки себе в виде единства в абсолютно любые слоты. И цена на реагенты повысится тоже, скорее всего, к 23 марта. И цена на сущность прородителей, наверное, тоже повысится. Потому что текущая цена, ну, это просто ужас. Мамкины экономисты, закрывайте игру, не лезьте к аукциону, я вас прошу. Ну, пожалуй, более сказать нечего, на этом монолог свой заканчиваю. Само собой, если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Всех вам благ, гости, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!